Привет, а вы знали, что у Гугла есть список запретных слов? Ладно, не запретный, пока просто не рекомендованных. Пока не рекомендованных. Уж мы-то с вами знаем, сегодня не одобряется, а завтра за это уже наказывают. Список особо не афишируется, но при этом не скрывается. Ссылку на него найдете под этим видео. Так что ж там такого содержится? Начинается документ со слов. Этот документ содержит ссылки на термины, которые Google считает неуважительными или оскорбительными. Хотя сам список начинается с технических терминов. Например, 3D следует писать именно так, слитно, без пробелов и дефисов. Вместо account name использовать username. Избегать с в тексте. Разумеется, под запрет попадает слово черный. Для черного, серого и белых списков предложены свои новые обозначения. Вот владельцам различных сервисов головной боли-то добавится. Мало того, что на сайте исправь. Так еще и всю старую документацию, статьи и видео перепроверь, да еще и исправь. В общем, помимо технических терминов, список содержит и список гендерно-расово и так далее нейтральных заменителей для различных слов и фраз. Список пока существует только для английского языка, но нужен он и тем, кто работает исключительно в рунете. Зачем? Все просто для правильного формирования URL. Наличие неправильных слов хоть в тексте страницы, хоть в ее адресе – это повод для запрета ее показа в поиске. Так что бросаем ссылочку своим разработчикам и требуем, чтобы при формировании URL данные фразы не использовались ни в коем случае, чтобы потом не было мучительно больно искать причины внезапной неиндексации страниц. Как говорится в заявлении Google, используйте ту структуру URL, которая работает для вас и которую вы можете сохранить в течение длительного времени. Так что не рискуйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Полина из SEO под Google. До встречи!